Муж возвращается в Одессу из туристической поездки по Англии. Жена его спрашивает, «Боря, ну как там в Лондоне?» «Что в Лондоне?» «Я тебе скажу, в Лондоне смог!» «А я тебе скажу, Боря, что лучше бы ты смог дома в Одессе!» Два пожилых одессита сидят на скамейке на Приморском бульваре. Один говорит другому, «Ты знаешь, Эдик?» Мне кажется, что моя жена изменяет меня с булочником. Почему? Как не приду под одеялом хлебные крошки. Это что? Вот мне кажется, что моя жена изменяет меня с водопроводчиком. Почему? Как не приду, а у нее в постели водопроводчик. В Одесском суде слушается дело об изнасиловании. Судья. «Гражданка Пересыпсюк, мы рассматриваем ваш иск гражданину Гуревичу. Когда был этот случай изнасилования?» «Практически все лето и всю осень». Два коренных одессита стоят на Дерибасовской и разговаривают. Вдалеке показывается старый Рабинович. Один коренной одесси говорит другому, Артур, ты слышал, как гудит Рабинович? Нет, тогда ты ничего не слышал в жизни. Но сейчас услышишь, подходит к ним Рабинович. Рабинович, когда вы последний раз были с женщиной? У! Утром Моня говорит жене, я когда побреюсь...» Чувствую себя моложе на двадцать лет. Тогда что тебе трудно побриться перед сном?